Здорово! Мы уже смогли доехать до твоего дома! Ой. Если ты толкнешь Сани еще лучше, а я так же хорошо, как всегда буду их вести, мы сможем ой, ой, ой, ой. доехать до дома Копадыча! Ёжик, разбегайся быстрыми мелкими шажками. Если бы мы толкали вместе, мы бы катились дальше. Я не могу толкать. Я должен сосредоточиться на управлении. Хулиганы! Вы сломали лучший полисадник в округе! Я собирал его досочка к досочке! Что я теперь буду делать? В бобслее главное толчок. Сильнее толкаешь, дальше едешь. Давай! Направо! Получилось! <смех> Получилось! <смех> Получилось! Получилось! <смех> Получилось! <Ура>! Получилось! <смех> как далеко-то! Это безобразие! Можно мне с вами? Нет, к нам больше никто не влезет. Тогда я не завидую вашим домикам. Мы не будем скользить ногами, поэтому сможем быстрее разогнать наш Боб. Но, но согласитесь, что в этот раз мы проехали дальше. Мы не сможем доехать до Дома Пина, если будем толкать только в... вдвоем. Сможем. Куда он денется? Крош, мы тут не на саночках катаемся. У нас тут бобслей. Дело принципа. Посмотри, как далеко мы сможем уехать, если будем толкать втроём. Ах так! Когда? у вас новый пилот! Ишь! А я ухожу в другую команду. Ура! <связи> Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Крош! Это же твой дом! А, -а, -а, -а что делать? Бобслей! Дело принципа! А хорошо идут! Слишком заваливаются на виражах! Может, это... <смех> объединим команду, а? Где мы? <свист> Не знаю, но у них <свист> здесь <свист> лето. <свист> нет льда, нет снега, нет попслея. Это мы еще посмотрим. Бобслей – дело принципа.